И всем здарова, ребят, с вами я Ванек, и мы с вами продолжаем проходить GTA 5 и играть в нее, ну, продолжаем, потому как игрушка на День Победы 9 мая пока ж не загрузилась. Ладно, так, escape. Джеймс. Он хороший мальчик. Вот тут вот Ломар найти. Он хороший мальчик, но он разбазаривает все, что мне досталось непосильно нашим трудом, как как я понял, он говорил. Пасифик Банк. Ламар, это ты? Ну чё? Вовс Стоп Я забыл <laughs> Такую кнопку нажимать Настройки, так Франклин, так, настройки, назначение клавиш, мышка, клавиатура, так. Импад, назначение клавиш, так. Ну же, давай. У меня красивая белая тачка. А у Ламара красная тачка. Ну уж, давай, Ламар. Двигаем. Двигаем. Ламар. Ничего. Настройки так. Тут только для этого для геймпада, а мышь клавиатура так. Мыш клавиатур, так, назначение клавиш. Настройки, тут аудио, тут камера, тут видео, тут граф тут Ну, двигаем Ламар, что ли? О, нифига себе, какой красивый-то город. Светлый. Борт это Лос-Сантос. Франклин, ну... Смотрим в путь-дорогу. Ламара. Кстати, как там ребят поживают после ограбления? Сегодня, кстати, День Победы, да, 9 мая сегодня. 2023 год. Ашка крышку приолету держите удержите аж машина, когда машина стоит. А не Р это. Давай за мной специально, пациент без тормозов помедленнее. Капсу Активируй способность. Надо ехать медленнее, есть в своем темпе, Уровень спасу. Эй. Okay. Okay. Франклина, как можно чаще заполняет его шкалу. Капсик. Ну ребят по-другому. Заполнить один тач, мне надо поосторожнее, если мы он снова оставит мне без бабок. Божь, я хочется быть богатым. На миникарте вижу, как где Ламар едет. Прям за тобой, Омархеду, вот прям вот за тобой. Левый Ctrl, плюс АДА вы. Твою мать. Чё, Ломаж? Вы можете сменить камеру в привождении, нажав В. Ясно, что это они не... едут сейчас продать эти тачки. Ломарф. Не забывай, это тачки и Все же я скучаю по синхрону 3. Рубану тебя с плеча, чувак. Не, ну игра как бы не новая и не старая. 2013 года. прав брат. Круто, чувак. Ждите, а что, включить фары. А это отель. Тот отель, про который Флейзин говорил. Это пойдем на парковку, что ли? Ну... Форку рядом с Ламаром. Как дела, Марк. Он еще ниже поехал? А. Ну, наконец-то. Когда ты наконец выучиться ездишь? Нигер, я сейчас покажу тебе мастер-класс. Не, не покажу, потому что, ну, во-первых, Менты, во-вторых... Это во-вторых... У меня очень сильно, эм, во-первых, тормозит вас вот, звздное крайне обозначает вот, уровень родский. Если горит хотя бы одна заты, полиция будет вот. срань. гони! Да не садь у нас пофиг. Видит. Радар мигает красно-синим. Если видит. У меня багается. Очень сильно багует. Не садь в композите сповар мой. Прогружается пока что игра. Да и тем более я не сам не, не сам про сам не проснулся Поесть направо. Поесть машин-дилеру. Поесть направо. Надо... Ай! Ну, целую машину, честно говоря, я бы не смог бы на самом-то деле дилеру привести, потому что, ну, у меня, во-первых, ну, комп-пк лагает немножко, подлагивает, подтормаживает немножко сегодня. А вторых, я ее чисто физически, да, физически даже не смогу привести, потому что... Правый путь. Барраррарраррарр. Пада-пада, Ба пада-пада. -ба Ба -ба тут классик можно было бы послушать, если тут было бы радио классика, классик даже. Ай, проваливаюсь за текстурим. Ну пускай она не в целом здравий, но все же как бы пойдет. ЛТЗ <-си -зи>. парень застеснялся и пропал за текстуре. Этот автолон на Франклин может получать новые за задания здесь. Premium Deluxe Motor Motorsport. Premium Deluxe Motor а он же на зарядке стоял всю ночь эту, всю эту ночь он телефон стоял на зарядке и в итоге не зарядился, а бро я тебя не понимаю, ты расист ты мне ты мне нравишься, поэтому я не продам тебе тачку, нет, у меня от тебя мураш похоже на всю да все одного теста Это расист меня оскорбил. Эй, дурила, ч с дела? Кого ты называешь ниггером? Нет, нет, я никого не называю нигером. Что за херня? Я, в смысле, словно, я в смысле не говорил, это будет не круто, я тебе говорю. Ребят. Не будьте расистами, будьте склон вежлив, Зажгись. В общем-то лучше я распускать язык, поэтому что это мой человек безнравный, мне нужен народ дворовый. Он такой турист, я бы сам лучше не сказал. Ладно, ладно. Может он не не расист, но он не достаточно крут для такой тачки. Э? С Секундочку. Вот этот парень, он, да ему гибрид. Это точно настоящий мужчина. Я думаю, что ты прав, Ламар. За нее еще налоговый льгот полагается. У парень, как я понимаю, с с деньгами. Вот тут начинается самое лучший. Смотри-ка. Ну, как мы разъем его. Мне все, девчонки. Слушай, чувак, мне уж пора. Эй, Симон. Эй, Саймон. Я сваливаю. Я тебе еще наберу. Сейчас самое интересное начнется, чувак.